Для установки приложения «ИМА» на телефон мы заходим в Play Market, это для Android, или App Store для iPhone. В траке поиска вводим «ИМА», появившуюся в списке выбираем наше приложение. Нажимаем «Установить», ждем пока идет установка, нажимаем «Открыть». Вводим свой номер телефона и нажимаем кружочек с галочкой. Подтверждаем номер телефона, нажимаем «Ок». «Разрешить». Можем пригласить друзей в это приложение, можем нажать не сейчас. Готово, приложение установлено.